Можно не бояться, быть более открытыми и нужно стараться говорить о, о том, что предпринимателя по-настоящему волнует, Потому что сейчас, когда ситуация может быть общая не очень хорошая, и экономически и социально, людям очень важно доверять и разделять э, те ценности, доверять э, тому, кто стоит за продуктом. Возвращаются такие отношения, как вот в доиндустриальную эпоху, когда мы знали, что там, покупаем колбасу вот такого-то мясника и там, 20 лет это делаем. И он знает наших родителей, там, а обувь там шьет вот такой вот человек, там, да, а, там, лечит нас вот такой вот доктор. Мне кажется, это здорово, потому что огромная ниша, свободная для небольших компаний, для магазинов у дома. Есть очень большая в этом потребность. Это очень такой позитивный бизнес. Если подходить к этому по-честному, если это нравится, если это волнует, то мне кажется, он обязательно будет успешен больше и чаще разговаривать с людьми, которые могут тебя научить, которые могут какую-то твою идею масштабировать или, по крайней мере, поднять планку ее выше. Вот мы только сегодня ехали в машине с коллегами, разговаривали о том, что нужно найти лучших экспертов в России по определенной тематике и, там, договориться с ними и пообедать и спросить, как бы они это сделали. Потому что, на мой взгляд, Наши возможности, энергию и харизму очень важно дополнять компетенциями, знаниями, которые есть у экспертов. Поэтому, безусловно, это очень важно. И здорово, когда это получается делать хотя бы несколько раз в неделю. Цель, наверное, очень похожа на миссию. То есть у нас что цель, что миссия – помогает людям быть здоровыми, красивыми, успешными. И у нас команда такая собралась, которым действительно нравится делать то, что мы делаем. Нам нравится, когда российские люди пользуются российским продуктом. Говорят, что это очень классный уровень. И спасибо вам за то, что вы это сделали. Нравится, когда люди, которые пользуются, не имеют проблем, например. Да, там приходят к врачу, он говорит, у вас все отлично, идите. Там нравится получать благодарные письма. Нравится делать какие-то достижения, которые раньше считалось, что невозможно сделать. А наши R&D, например, взяли и сделали. Вот это здорово, это драйвит, это придает смысл всему этому. Для меня, например, очень важно и очень приятно, что ценности, которые мы определили для себя, будучи еще маленькой совсем там группой людей, из 5-6 человек в 2000 году, mm -hmm. мы там, вынесли там, что-то для себя важное, там, записали это там, на листе бумаги, и по сей день эти ценности существуют. И самое главное, что мы по сей день им привержены. То есть это то, что нас по-настоящему волнует. Быть угу. там, открытыми, быть честными, стараться быть лучшим во всем. Когда ты делаешь это с точки зрения того, что есть внутри, а не угу. с точки зрения того, чтобы было там, интересно рынку или покупателям, угу а потом просто спокойно соответствуешь или стараешься этому соответствовать в течение жизни, то, наверное, обретаешь какое-то такое спокойствие от того, что ну вот твой путь, он путь, чтобы просто быть тем, кто ты есть. В ближней команде у каждого из вас есть там ну, ближайший партнер или союзник, или там, член команды, или несколько. Да, вот У меня таких людей там, в команде совсем близкий круг – это четыре человека, второй – это 10, а широкая топ-команда – 25 человек. Мы до сих пор не можем договориться, какие у нас общие ожидания от будущего. То есть мы делаем вместе одно дело, мы совместно развиваем компанию, но при этом каждый себе представляет это будущее пока по-разному. Если он представляет себе его по-разному, то он идет в свою сторону. И в этом смысле это очень серьезный вызов для нас, когда предприниматели. Если мы хотим расти, если мы хотим двигаться вперед, если мы хотим становиться национальными чемпионами, нам важно договориться внутри команды, любой бизнес команды, футбольные команды. Что мы делаем? Убедитесь, что ваши люди, они вообще будущее себе представляют так же, как и вы. Что такое видение? Видение – это такой образ будущего, куда мы хотим приплыть. Ну, по-простому, это такая либо карта, либо навигатор, да? либо хотя бы это дальний свет, который мы включаем. Можно выключить на машине все приборы и ехать ночью без дальнего света, и блин, можно. Вопрос в том, куда уедем. Ну, 100 метров проедем, дальше там нас встретит сосна близость личных и командных целей, то есть чтобы была какая-то связь между тем, что человек для себя хочет. Поэтому мы обязательно на собеседование спрашиваем. Я спрашиваю всегда несколько вопросов, обязательно. Чему вы можете нас научить? Кто для вас авторитет? И какая у вас мечта? И если у нас есть люди, которым здорово друг с другом, которые развивают друг друга, которые драйвят и поддерживают друг друга, и которые готовы рубиться вместе с вами за то, чтобы сделать хорошее дело, это очень очень очень ценные ценный Первая – это стратегия производительности, когда, вы знаете, мы там снижаем косты, ну, стараемся как-то делать так, чтобы активы как можно эффективнее использовались. А вторая стратегия – это про то, что мы повышаем свою ценность для клиентов и ищем новые способы создания этой ценности. Вот куча людей занимается первой частью. Она важна, но первая часть без второй превращает нас в мировую фабрику Китай. Потому что мы учимся делать все очень хорошо, с четко и эффективно поставленной системой производственной, но вот этой добавленной ценности, за которую нам готовы платить, ее нет. А очень здорово, чтобы вы ее могли озвучить нам в одном хотя бы предложении. Мы вообще-то создаем какой-то контент, а не продукт. А контент – это то, что вот вы как автор создаете. Вот посмотрите просто на свой бизнес с точки зрения контента. Что вы туда добавляете? Это может быть очень крутая какая-то вещь, которая, ну, которая нужна, там, которая важна. И тогда вы фактически защищены будете от того, чтобы кто-то ламинат еще бесплатнее чем вы укладывал. Мы посчитали важным для себя поставить какую-то сверхзадачу. Когда у нас было пять человек, мы сидели вот на лавочке во дворе еще без офиса, мы, мы решили, что у нас будет такая сверхзадача – делать лучшие в мире зубные пасты. Конечно, это было смешно, может быть самонадеянно, потому что нас никто не знал, у нас не было никакого опыта, но тем не менее сверхзадача это то, что меняет людей. Сверхзадача то, что заставляет перерождаться, преодолевать себя в первую очередь. И вот постановкой сверхзадачи мы ну, в каком-то смысле сожгли мосты. Если эта задача действительно вам близка, если она драйвит, если она волнует, если вы ей привержены, то это очень серьезный такой двигатель вперед. Ну и, соответственно, это очень сильно меняет нас как команду и готовит к будущему, когда мы подходим как можно ближе к этой задаче. Надо делать продукты, которые будут говорить сами за себя и которые могут быть такими информационными локомотивами. Ну, в частности, мы сделали, например, зубную пасту с чили-перцем, да, с таким красным перцем на упаковке, может быть, кто-то видел. Это было, конечно, против против правил принятых в отрасли, ну, это один из самых там старых примеров, но, тем не менее, это было удивительно, это было таким информационным поводом, который работает, и мы разослали... Я так помню, сейчас, наверное, где-то в 30 издательских домов подарки, вот в виде этой пасты, там с чем-то еще, и, наверное, 28 или 29 из них поставили в свои журналы, а это там и Cosmopolitan, и ВОК, и Офисиель, Харперс Базар, все поставили обзор в новинке, что вот появился такой продукт с фотографией, с описанием. Это стоило нам ничего. Мы получили на выходе 28 заметок о том, что э, такая инновация или такой продукт на рынке существует. Создавать э, высокую ценность потребительскую, а не стоимость. То есть очень часто видно, что создается какой-то продукт или услуга, на него назначается цена, а потом этот продукт или услуга начинает э, рекламироваться для того, чтобы как-то оправдать вот эту цену заявленную. Мы старались идти от обратного и делать так, чтобы... Само изделие, неважно, что это, там, тюбик пасты или, или щетка, или просто какая-то коммуникация, чтобы они были ценным и значимым, чтобы мы извлекали из этого, покупатели извлекали из этого больше пользы, чем а, те деньги, которые они за них заплатили.